Построим график функции 2 косинус x плюс 1. Сначала построим график на отрезке от 0 до 2π. Для этого график функции cosx растянем вдоль оси y в два раза, а затем полученный график сдвинем на единицу вверх. С помощью параллельных переносов продолжим построенный график на всю числовую прямую.